Для того, чтобы связать рандат и фляг, мы начинаем делать стойку на руках и со стойки пробуем делать отпрыжку. И отпрыжечка есть. Если уже отпрыжка у нас хорошо идет, тогда пробуем уже делать с помощью или без помощи фляг. Итак, стойка на руках, отпрыжечка и фляг. И здесь уже стараемся требовать тоже правильное выполнение. Следующее упражнение. Соединяем уже рандат и фляг. Одна из распространенных ошибок это скрещивание ног на разбеге при рандате. Давай. Вот идем, идем, идем. Раз. И вот здесь скрещиваются ноги. И потом уже пошел. Э, скрещенные ноги, они потом сносят прыжок вас в сторону. Влево или вправо. Как исправить эту ошибку? Исправляем ошибку, есть линия. Ну, для начала, конечно, идеально, чтобы была линия нарисована. И заставляем ученика делать разбег, чтобы линии, вы не по линии бежали, а чтобы линия была между ног. Пробуем. Вот, вот. Ноги немножко шире ставим. И стараемся линию держать между ног. Поехали. Да, немножко шире, но ну, естественно приземление должно быть на линии.